В Милане нечего делать. Если вы тоже это слышали, то имейте в виду, что вас обманули. Милан действительно считается столицей моды и местом, где лучше всего заниматься шопингом. Но кроме знаменитого дома и галереи Викторио Эммануэле в городе есть что посмотреть. Церковь Сан Бернандино Алеоса. Известна она своим уникальным и весьма жутковатым внутренним убранством. Расположена она недалеко от знаменитого Миланского собора и считается одной из самых необычных достопримечательностей города. Первоначально церковь была построена в 13 веке, но была восстановлена в 17, после того, как была уничтожена пожаром. Интерьер церкви покрыт человеческими костями и черепами, которые первоначально были взяты с ближайшего кладбища. Легенда гласит, что кости принадлежали жертвам чумы и умерения, во время эпидемии 16 века церковь расположена рядом с но спидали одной из крупнейших больниц милана которая была основана в 15 веке и использовалась для ухода за жертвами чумы кости были собраны и помещены в церковь как способ поминовения усопших и как напоминание о быстротечности человеческой жизни стены и потолки отеля сан бернандино алиосы украшены костями расположенными в замысловатых узорах что создает всю реалистическую и жутковатую атмосферу. В дополнение к человеческим костям в церкви также хранятся черепа животных, в том числе крокодилы и лесы. Такая атмосфера церкви вдохновила на создание нескольких литературных произведений, в том числе рассказа Марка Твена «Капиталистская Венера». Церковь была показана в нескольких фильмах, включая фильм 2014 года «Турист» с Аджелиной Джоли и Джонни Деппом. Несмотря на свой необычный интерьер, Сарбелиндинью Алеоса по-прежнему является действующей церковью и проводит регулярные службы миланский стрит-арт Милана street history это проект уличного искусства в милане целью которого является документирование истории и культуры города с помощью масштабных фресок и граффити проект был запущен в 2018 году группой местных художников и с тех пор стал важной частью миланской уличной арт жизни фрески milano street history расположены по всему городу многие из них в районе изола настенные рисунки большие и красочные и часто включают все элементы миланской истории культуры и политики здесь можно встретить таких персонажей миланского прошлого как джузепа верди и сант Амброджо. одна из самых известных фресок миланской уличной истории масштабное произведение художницы алисы пасквини на фреске изображена молодая женщина сидящая на стопке книг с книгой в руках фреска дань уважения важности образования и знаний в борьбе за свободу и равенство а вот одним из самых известных произведений уличного искусства в районе изола является большая фреска художника blue и представляет собой серию красочных абстрактных фигур которые словно выходят из фасада здания еще одним заметным произведением уличного искусства в районе изола является произведение художника мило граффити расположенное на здании в районе виа ластельвио изображает причудливого персонажа держащего воздушный шар в форме сердца и смотрящего на город данное изображение это дань уважения жителям города и их любви и счастья city life если вы хотите стать ближе к звездам посетите район city life где прямо посреди парка находится одноименный жилой комплекс в котором проживает итальянский рэпер Федец со своей женой блогером киарой феррани а также нападающей команды интер лаутаро мартинес и другие футболисты жилой комплекс был построен на бывшем месте исторической миланской площади фьера де Милано и считается одним из крупнейших проектов городской реконструкции в европе В city life расположены три культовых небоскреба альянс тауэр Дженерали Тауэр и Исузаки Тауэр, которые являются одними из самых высоких зданий в Италии. Башни спроектированы всемирно известными архитекторами, в том числе Захай Хадид, Аратай Исозаки и Дэниелем Эльбискиндом. Ситилайв спроектирован как устойчивый и экологичный комплекс с зелеными крышами, солнечными панелями и системой сбора дождевой воды. Citi далеко не единственный жилой комплекс, привлекающий внимание. Bosco Вертикали еще один уникальный комплекс жилых зданий в Милане. Комплекс состоит из двух башен которые покрыты более чем 900 деревьями и более чем 20 тысячами растениями вертикальный лес так дословно переводится bosco вертикали, был спроектирован итальянским архитектором стефана боери башни высотой 110 и 76 метров расположены в миланском районе порта нуэва деревья и растения на башнях расположены таким образом что создают естественный зеленый фасад который помогает уменьшить загрязнение окружающей среды и создать более устойчивую и экологичную среду обитания башни спроектированы с элегантной и современной эстетикой а их уникальный фасад стал популярной достопримечательностью милана боска вертикали это яркий пример современной архитектуры деревья и растения здесь помогают регулировать температуру улучшать качество воздуха и снижать потребление энергии башни также включают в себя ряд экологически чистых функций таких как сбор дождевой воды и солнечные панели и система переработки отходов в центре милана неподалеку от Дома есть своя аллея славы с такими именами как итальянский оперный певец луча на повороте итальянским кинорежиссером федерико Фелини, американским певцом фрэнком сенатора и бразильским футболистом пеле в дополнение к этим знаменитостям на аллее славы также отмечены несколько итальянских деятелей культуры и политики среди которых писатель умберто эко и бывший президент италии карло эзелио чампи если у вас есть желание и вы хотите, чтобы оно исполнилось, отправляйтесь на Виасербелоне 10 и прошепчите свое желание стене на ушко. Звучит странно, но как минимум у одной миланской стены и правда есть уши. Рядом с домом на Виасербелоне 10 вы найдете искусственное ухо. Необычный объект на самом деле изначально был домофоном. Сегодня он больше не работает, но говорят, что если прошептать желание на ухо, оно обязательно сбудется. Памятник среднему пальцу. Статуя Дель Дито Медио. Расположен прямо на центральной площади Милана, Пиат Афари. Фасад памятника повернут к зданию Миланской фондовой биржи, сотрудники которой до сих пор возмущены наличием такого произведения современного искусства прямо перед местом своей работы. Работа итальянского художника маурицу Кателана носит истинное название «Лав», более известно просто как палец или средний палец кателана аббревиатура love означает свобода ненависть месть вечность liberta vendetta eternita.